Здравия всем здравыми, на пороге здравости, тепла, добра и света, справедливости, круголетия, полетия, вселетия, всех родных, с праздником! Равноденствия, солнцестояния, лета, кругом лета во всех наших весях, во всех наших родных. Запускаем вселетие круголетие, полетье. Вот такой костерок мы сегодня запалили во дворе с Сережей. А, Сережа стоит. И что-то не нравится. Выключилось. Ну ладно. Значит будет две этих ватсапки. Вот такой. Сейчас мы почитаем. Мы Шахер-махер, иди зима нахер. Шахер-махер, иди зима нахер. Шахер-махер, иди зима нахер. Шахер-махер, иди зима нахер. Вот такое. И включили мы полетие круголетие в своих весях. Температура днем плюс 25 градусов по Цельсию. Солнечно. И ночью плюс 18 градусов по Цельсию. и Ясно. Продолжительность светового дня летняя. И все ветра и стихийные бедствия под запретом. Дождик по просьбам и пожеланиям. Круголетию по летию быть. Быть. Я хочу... И так и будет. Такова моя воля. Я так хочу, чтобы было круголетие. Здравия всем здравым и на пороге здравости, тепла, добра и света. Всем соратникам, соратницам, всем родным, близким. Всем-всем-всем справедливости, круголетия, полетия, вселетия. Вот мы сегодня... Запалили костерок сегодня, да? да, сегодня у нас 22-е Я сегодня на рынке была Всем рассказываю Они, Да, вчера было у нас Как оно то? День с ночью Забыла, как он называется Я говорю, всех поздравляю с праздником В общем Равноденствие равноденствие А, равноденствие. а сегодня Второй день равноденствия и все, теперь пойдет лето, лето, лето. Он Сережа стоит, ручки. Олег. Наволете у вас всех. Януська. Круга круголетие. И я. За камерой. Все. Вас всех. До лета. У нас сегодня плюс. И вот даже, видите? Вид... Ага, сейчас подожди. Вот, видите, даже пораставала. Это не от этого. Нет, тепла ну, да. А вот, видите, расстала здесь Потому что тепло, хорошо нас с плюсом Показывает погатник Пять Но у нас на этом самом Там один или два с плюсом Так что мы Круголетие, полетие, летие Включили Это я Ваша Люба Так, ну, все, сейчас всего угу. хорошего Здравия всем здравыми, на пороге здравости, тепла, добра света Круголетие, полетие, все летие. Всем желаю Потому что это хорошо, я хочу. Сегодня у нас 23 дико мая тепло у нас хорошо ясно сейчас позаснимаю позаснимаю сейчас вон там рассвет какой у нас заря заряница встала вот видите какой то ли солнышко там встает Теперь иди поймешь, где солнышко встает Поменялось все Вот у нас там Запад уже Ближе к югу Теперь Вот так вот хорошо Птицы летают Курлычат, кричат Видите Грачи, как я их называю Горлицы поприлетали уже приготовились мы сейчас высыпем орехи там пощелкали видите вот как, как радуются все, тепло на улице туман немного еще но расходится туман легкий морозец ну, нафиг, он нужен и вот так вот. И вот так. Вот. Птицы летают. Вот небеса чистая. Чистая. Ну чистая. Вот такое. Вот. Там что-то ясное. То ли солнышко там встает. То ли второе солнышко. Пора уже второму солнышку пробудиться. Всем родным Здравия Обнимаю, целую счастье, здоровья Ваши веси, ваше жилище Радости, тепла И лето Лето, лето Ой, ой, ой. Полетели Ай, градчики, градчики летают Ну что Кушать хотят Попролетали ближе к жилищам Летают, летают, летают Птицы Птицы Где-то полетят пропитание искать. День. Где-то надо день побыть. Ну, вот так вот. Все. Пока-пока. Так, Сегодня у нас 23 декамая. Вот мы опять костерочек распалили. Какой во дворе у себя с Сережей. И... Сейчас будем еще читать священнодействие. Будем призывать круголетие, полетие, все летием. Пора уже. У нас сегодня тепло, вот солнышко светит. Ну, было а -а -а. ясно, туч не было. Сейчас тучи нагнали. Так что вот так вот. Ну, тепло, хорошо Изморозь была, я там заснимала. Так. Взяли в свои руки управление. <как> управление круголетием на всей земле матушки. Восстановили и удерживаем летнюю продолжительность светового дня. Температура днем у нас плюс 25 градусов по Цельсию. Ясно, солнечно. Днем и ночью плюс 18 градусов по Цельсию. Ясно. Школьные ветра и стихийные бедствия под запретом. Легкий ветерок до полуметра в секунду. Теплый. Летний ветерочек дует, разгоняет морок. Также атмосферное давление и влажность. Все в норме. Круголетие, полетие. Мороз, откачку энергий. Могильную сырость. Холодину эту. Все мы убрали. А Круголетие, полетие. Включили да будет так, здесь и сейчас круголетие по летию вселетью быть здесь и сейчас так вот, ну вот так, небольшой костерочек, догорает он потом коллегу пойдем с Яном еще там по вот так вот вот Какие вещи. Вот гляньте у нас помидоры еще есть, откупила там прибыли домой моей по 50 рублей мне там его огурчики тоже набрали тоже по 50 рублей ну так что мы салаты вот тут в чашку выложила это в этом а вот отложила нам, им на еду капусточку порежем на солку, а вот редька видите, белая, черная и кушать, есть что кушать так что мы все кушаем, овощи так, с круголетием полетим, все летим видите, вот виноград пропал пропал виноград, морозы ударили, все он еще не, не дозрел что вырывать пропадет что так ну вот. вот так вот, вот. висит он. А что он вот он весь пропавший так, Терен тоже Мягкий, ну так рвем Кушаем Терновочки тоже еще много Ну тоже померзла Померзла Ну вот, почитали Мы священное действие Костеров запалили Круголетие, полетие, опять включили И солнце Дали сегодня ну, Видите вот, как хорошо Вот так Вот Птички видите тут у нас пасутся, я же их здесь подкамливаю. видите сколько здесь шкурочек, я он им и пшеничную крупу даю, им так холодно было сегодня только дали орешки, я щелкаю и орешки мы они кушают, видите сколько насыпано орешек, орешка, вот видите порастовала все, зеленая трава он зеленеет лето хочет, как и я хочу лето, все, всем добра, тепла и света круголетье, полетье, все, летье всех люблю, целую, обнимаю пока-пока так, ага, не выключила так, тогда, значит, опять 15 скоро будет 15 уже там это самое, помогаем Миши в 19 считаем пятницкое священное действие круголетие полетие включаем и в 24 часа у кого там этот, опять Мишеньке помогаем так что здоровья ему и всем родным нашим здоровья, здоровья всех Люблю, целую, обнимаю, особенно соратников, с которые приезжали, соскучились уже. Так, ну ничего, скоро мы встретимся опять в нашей священной роще. Когда будут все расти, цвести свести и плодоносить, так что будет все хорошо. Вот оно, солнце светит. Всем привет! Здоровья. Все, пока-пока Тепла вам В ваших жилищах в ваших весях круголетие полетия. С продолжительностью светового дня Летним Он уже машкара летает Вот только солнышко Оживают все Все, пока-пока Так, вот 23 дико мая Хорошо, прям сегодня солнышко Небо чистейшее Голубейшее Ну, не совсем, конечно Но голубое По крайней мере, хоть не это уныльщина э -э Серость Это противно Где-то около десятка вроде бы В общем Сейчас глянем Ну да На солнце, конечно В тени Хладненько. Ну даже в тени. Сейчас вот посмотрим. В тени. Это самая почва оттаявшая. Вот ну, тут уже сидят. Готовы, собрались. Как встречи. Солнцестояние. Новолетие, вселетие. Ну, да. ну в тени. Жидкое уже так, что все растаивает. Что-то оно хоть горит. Или так. Делает вид. Градусов 10. Ну да, заснял термометр. Вот вам тазик к огня вам. Yeah. <laughs> Вот такой вот. Взяли в свои руки управление круголетием на всей земле матушки. Восстановили и удерживаем летнюю продолжительность светового дня. Температура днем плюс 25 градусов по Цельсию. Солнечно. Ясно. И плюс 18 градусов по Цельсию ночью. Ясно. Квальные ветра и стихийное бедствие под запретом. Дождик с водицей живой, плазменной. Идет по ночам, по просьбам, по желаниям. Атмосферное давление. Влажность постоянные. Летнее настроение всем-всем. Круголетие по летию быть. Здесь и сейчас, во всех наших весях. Во всех Сородичи у всех сородичей, сородничек, в общем, соратников, соратниц во всех, во всех круголетия, полетие, вселетие, ура! Во да, всех ура. здравых, ура! Да, да так сказано, а -а -а. сделано. Такова моя воля. Да будет так. Здравия всем здравыми на пороге здравости. Вот мы костерок. Запалили сегодня. Ян. Серьезно. В WhatsApp. What's а, ага. И Олег. Так, ну и я, конечно, за кадром. Как Аркадий <со> Так, вот такой костерок. Походили, почитали. Круголетие, палетие запустили. У нас сегодня сейчас вот. ноль. Даже с крыши капала вот так с утра немножко. Вот вот Тепло было. Да, да, вот там вот. растоплено. Вон, видите, везде растопляется вот так вот и ну, у нас. размерзнется. Размерзнется. Руголеть ее, полеть ее, быть.